Всем привет, с вами Вадим и мы продолжаем выживать в Space Engineers в этом сезоне я не копаю руду серию я начинаю с захвата корабля вот наконец-то появился у меня он на горизонте такого мы еще не захватывали как мы можем заметить у него здесь по бокам стоит по одной пулеметной турели гатлинга и я хочу зайти под таким углом, чтобы вот та дальняя турелька ну вывести ее из боя скажем так вот примерно под таким углом я думаю пойдет пушечка это моя автопушка берет только на 800 метров так что давайте будем потихоньку подходить и самое главное сбить вот эту вот э, пушку кстати там Приближается к нам один из кораб... из корабликов, Который нам вызвали, скорее всего. Так, и приближается он довольно-таки даже быстро. Ну, давай, повреждайся. Есть, вывели мы... Ну, турельку. Давайте антенну по-быстрому выведем. Ну. Эх, скорее всего, патроны кончились. Так, давайте поближе подойдем к этому кораблю, чтобы... Так, вон еще, по-моему, какие-то корабли подходят. Так, Ctrl-Z... Хорошо. Давайте антенну мы с... собьем вот так. Или даже попробуем срезать. Так, она поломана. Это хорошо. Так, где наш корабль? Или давайте попробуем отремонтировать ее. Он корабль для обороны от нас уходит. Это хорошо. Давайте попробуем срезать какие-то детали, чтобы можно было починить корабль. Так сыпать сюда лишний хлам Вот так. Хм, тот корабль уже куда-то пропал. Надеюсь, он не подойдет сюда так, что я его не замечу. Так, где у нас есть решетки? Так, в ускорителях решетка есть. Нету. Так, там вторая есть... Турелька, главное ее не подхватить так, там должны быть решетки давайте да вторая турелька исправна так, конвейер поломан так, это я уберу давайте посмотрим смогу ли я коней конвейер починить да хм, теперь у меня должны быть патроны на турельке а ну да стрелять я уже могу к нам по моему никто не подлетает это хорошо я думаю теперь нужно вот так состыковаться есть отключаем все это дело теперь э -э, давайте срежем коннектор посмотрим что у нас тут есть платина, урана немножко есть так хорошо вот у меня есть тут такая вот пушечка так по моему с этой стороны вторая турелька да вот она давайте ее подобьем э, готова вторая турелька Так, по ускорителям у нас тут что? Какие ускорители у нас сейчас тут газуют? Так, кстати, вот у нас тут есть кокпит. Это у нас маяк. Так, надеюсь, сейчас нигде не нарвусь на какие-либо... Неприятности. Хм. Так хорошо. Ну, вроде бы корабль сейчас немножко остановился. Так вот у нас есть тут гироскоп. То у нас тут еще один гироскоп тут у нас маяк и срезаем станцию управления и давайте вот так вот осмотрим корабль вроде бы ничего такого особенного нету что у нас по Модулем так Гатлинг Турет. Что у нас тут есть? Антенна. Турелька раз, турелька 2 недостроена. Это хорошо. Вот есть и внутренняя турелька одна. Вот Где-то внутри корабля. Да и все. Так. Эта внутренняя турелька может быть даже где-то с этой стороны. Так, а вот и она. Так, вторая турелька у нас тоже не работает. Это очень хорошо. В целом... Буду я, наверное, этот корабль начинать взламывать, нужно, М -м так, нужно взломать гироскопы. Давайте попробую я этот корабль приконектить коннектором и э поставить тот скрипт и попробовать скриптоном на subgrid полететь на этом корабле. Сейчас я произведу пока подготовку. Корабль я уже взломал, направил к себе на базу. Скрипт работает не совсем адекватно. Здесь опять изменена ориентация этого корабля. Я, короче, решил его взломать полностью. Так, давайте я вам покажу, где здесь что было. Значит, здесь под решеткой Remote Control стоял. Программируемого блока здесь нету. Особо интересного здесь тоже, кроме этих рук, я ничего не нашел. Так. Это уже мой корабль. Ну, в целом, как-то так. Сейчас я по-быстрому его припаркую уже на базе. И начнем разбирать. Вот я посрезал ускоритель, чтобы они не полили мне энергию. Вот, кстати. Так. Э, реактор здесь есть. Так. Э, реактор я сразу хочу срезать и забрать из него уран. Так. Это дело я заберу. Так. это разобрать забрать уран он кстати сейчас заряжает и батареи которые здесь имеются да кстати нужно будет этот корабль еще и разгрузить так есть у нас немножко урана а именно 0.73 так Здесь у нас 4 батареи, скорее всего. Их я тоже отсюда заберу. Так, что у нас с этой стороны? Да, немножко придется его поразбирать вручную, но это, я думаю, сейчас не беда. Ну, тогда я сейчас за кадром... Сниму отсюда батареи Разгружу весь хлам Который есть на этом корабле И приступим к разборке Вот я забрал батареи Один ассемблер пришлось Достроить потому что В нем были ресурсы Так давайте проверим Все ли я забрал Так один из контейнеров Кстати один из контейнеров я Отремонтировал так, рефайнери 2. Рефайнери 1. Так, один из контейнеров я отремонтировал. И в нем были еще ресурсы. Там около тысячи кобальта было. Э, кремния и золото даже. Так, давайте сейчас делаем вот этот очистительный завод да здесь пусто замечательно ну давайте приступим к распилу так база резак так что она тут режет Ладно, и пускай потихонечку Едет Да Нужно как-то это все дело Настроить, потому что эти поршни м, расталкивают все эти вещи. Так, либо сделать их пошире, и площадку пошире, либо же э, допиливать уже вручную. Так, ладно, пускай оно здесь все пилит. Давайте я вам покажу, что я там еще обнаружил. Так, нашел вот уран, платина, это было. Кремний. Так, немножко кремния. Хм, по реакторам растаскала. Ладно. Вот э, кремний, кобальт и золото. Да, кстати, давайте я рефайнеры включу. Я его отключал, чтобы показать вам. И вот я какую еще вещь заметил. Это баг. Когда я включаю вот водородный генератор, у меня начинает лагать звук. Слышно только один водородный генератор и в целом ничего больше не слышно. Так и вот когда я приконнектил той большой корабль Subgrid к базе, у меня остановился скрипт. Там какая-то ошибка. Честно говоря, я сейчас не понимаю, из-за чего эта ошибка произошла, но я обязательно в этом разберусь. Вот, настало время уже к строительству того, о чем я говорил. Я хочу построить отдельный цех, в котором я буду собирать контейнеры. И в них же будут водородные и кислородные баллоны. И я хочу туда все это хранилище перенести. Давайте начнем мы от этого контейнера. Я его выведу сюда рядом. И получается он у меня в длину будет 16 блоков так давайте начнем его ладно пускай где-то отсюда два три 4 5 шесть семь восемь тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать и в ширину 13 раз два три 4 5 6 семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13 Так, это мы все можем продлить Так, сейчас метеориты начнут падать Надеюсь, они мне ничего тут не поломают Так, это у нас будет основа Здесь сейчас я Скажем так Блоков на 7-8 опущу Периметр Так и скорее всего Даже Можно будет это делать Из полублоков Опущу периметр В глубину на 7 блоков Вот я даже подготовил К, бур... к моему билдеру Приварил я еще эх, так бур так, а почему здесь два резака так, можно спокойно лететь ну, давай, тормозим. ай и давайте по-быстрому это опустим на 7 блоков Вот получилась у меня такая вот коробка, так, по-моему, здесь я один блок пропустил. Вот, получается, здесь у меня будет въезд, я планирую здесь поставить ангарные ворота, герметичные вот эти. Здесь внизу, я думаю, поставить карго-контейнеры, как раз здесь высота такая подходящая, ну, я думаю, дальше вы все увидите. Сейчас я заварю дно Проварю Верхние три блока Если мне конечно хватит Ресурсов, если же нет Я думаю придется опять ждать корабль на захват И Потом уже будем ставить Контейнеры Кстати давайте проверим Что у нас там по Сверхпроводникам Должно уже что то быть да, кстати, я здесь за кадром освещение поставил. Да, все, сверхпроводники у нас готовы. Вот, прыжковый корабль готов. Теперь нужно ждать, пока зарядится прыжковый двигатель. И я думаю, что будет смысл повыполнять какие-то заказы, в которых нужно далеко летать. Ну а пока я вот это вот уберу. И буду себе проваривать вот эту коробку. Так, давайте ее вот это уберу. Поставим сюда сварщик. Так, маленькие трубки, 4 не хватает. Так, и спокойно можно работать. Так, дно, я думаю, будет довольно тяжело проварить, потому что у меня кораблик забитый. Нужно будет, кстати, тормозных ускорителей немножко добавить. Потому что вся беда сейчас именно на них. Ну и как-то так я сейчас буду работать. Вот основа комнаты уже проварена. И теперь, пожалуй, я где-то вот с этой стороны. Так, раз, два. Сюда я подведу трубы, чтобы подключать эти контейнеры. Получается, контейнеры здесь будут большие, в количестве 12 штук, наверное. Так... Раз... Два... Три... Получается, с этой стороны тоже четыре. Четыре. И между ними также. Так, к сожалению, я просчитался на один блок. Ну да ладно, пускай уже так и будет. И ничего страшного. Будет просто один проход шире другого. Хм. здесь поставил значит еще ряд контейнеров будет здесь их я соединю И... трубами это не проблема а здесь будет небольшой проход сейчас я наверное я возьму вот у меня есть бур Хочу немножко провести трубы в ту сторону. И подключиться где-то к этой вот стороне. Так, а сейчас я начну, наверное, проваривать эти контейнеры. Здесь я поставил конвейер. Сейчас самое главное подключить его к контейнеру, чтобы я его мог выкачать оттуда так это конвейерная труба с фланцем так и вот обычная конвейерная труба в ту сторону мне нужно прокопать тоннель для 10 труб в рюкзак мне помещается только 5. это две ходки такие будут и буду потихоньку проваривать трубопровод Таким вот образом Вот такой туннель получился, здесь я подключился к контейнеру, здесь Т-образный переходник на базу идет. но это потом можно будет изменить. Вот такой туннель есть, сюда уже спокойно можно ставить карго-контейнер и перекачивать ресурсы. Давайте кстати наметим место для будущего контейнера. вот так вот и сейчас за кадром по-быстрому я попробую это все дело проварить варить скорее всего я буду уже руками и так что дальше мне нужны пластины и получается здесь уже можно будет спокойно накрывать всю эту систему Накрывать опять-таки буду полублоками. Вот так. И здесь уже будут стоять водородные, э, генер, э, водородные баллоны. Так. И здесь получается также будет конвейер. Ну и потихоньку будем работать. Как-то так выглядит первый этаж моего, скажем так, бункера для ресурсов. Здесь я поставлю водородные баллоны. И по эту сторону я поставлю водородные генераторы. Ну и в целом увидите, как там все будет происходить. Ну а на этом, пожалуй, я буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Также...